Да ты! Ой, капец! И вот так вот с последней упал. Ребят, всем привет! С вами, как всегда, Сергей Егоров. А это гонки GTA Online. Мой Серега как-то слишком быстро сказал. Всем здрасте специально для покупали вот это вот ведрище и качули его ну как бы выглядело симпатично тебе скажу ну да но все равно ведрище же и все сходу скилл тестина поперла да выше нормально все спирали занесла окей красиво я вижу как ты падаешь я ломал все заело выше так в серединку а, да, да. там обязательно рампульта да, да без нее не долетишь так ⁇ б твою мать братан тут прутики потом после прутиков тоненькая все я засеялся а где чек а можно чек а можно чек дальше там еще прыгать по этим я вижу ладно блин еще ни разу не перепрыгнул так я смог взять чек красавец ну ты смотри ты как бы там хоть когда и перепрыгнешь ой тебе еще это в прутьях потом прыгать не ну я офигел то что я с первого раза прошел ой того что как я их люблю так и там дальше по моему против таких нету а тут куда? а тут сюда Понял, понял, понял. Так, а тут такое же. Она не хочет у меня что-то ехать? Нет. Да нет, блин. Из кольца выпал. Блин, сколько таких колец. Так, по-моему, последнее. Я надеюсь, там не этаж это будет. Или этаж. Блин, с последнего выпал, но ну ⁇ пты. Все нормально. Так, а тут типа блин этажик все-таки, да? Давай еще потом ровно выпасть, да? Блин, перепрыг. Ну, что-то ты в стык -мо. Перепрыг. Почти получилось. Ой, рано. Да блин. Можно мне вот в эту сторону заселиться? Так, окей. Я смог заселиться. Так, блин, жордочки-то это такие опасные. Немножко. Ну, вроде бы едутся. Пока я чуть не запоролся сейчас. Он еще богует немножко. Так. Да ты! <смех> <смех> Так, в прошлый раз я где-то тут упал уже. Вот опять, блин, начало скидывать. Я пока еще держусь. Я вообще медленно-медленно ползу. Давай. Да нет, перед прям перед самым платформой псина скидывать начала. Сволочь. Чё, ты до колечек дошел? Ну, красавчик. Про этот тупой этаж говорил, да? Да. И блины и... А Но я не ты еще. И... А, Куда а ты это... в какую-то сторону падаешь, дура? то еб. Ёб... Вот я, я, я тебе об этом взман. говорил. Он еще и блин падла узкий. Прям капец. Всё, вот теперь я взял чек, сволочь, все нервы вымотало. И тут, блин, кстати, еще вот эти чипсины такие у них, очередной раз максимально ушли панский въезд. Uh -huh. Ну, вроде еще пока норм. А тут куда? Вот тут сюда. Ещё да, задняя приводная. Так это спиралина, на это спиралью. Давайте на ну, по ней поедешь нормально. Вот нормально. Там надо будет сеяться, да? Там надо будет засеяться чуть-чуть. Вот так вот. О, а что жердочки говоришь, богу? вообще? Да, я на них вообще капец как медленно ехал. Так, окей, я взял еще один чек. Вот, еще рампульки такие допрыгивать. Ой, надеюсь, ну на последний надо будет допрыгивать, потому что там, там тоже ушлипанское тоненькое местечко для сейва. Блин, надо будет допрыгивать ой капец Ха, я не допрыгнул а еще чё можно жердочкам что-то такое быстрый -то. мне это не нравится быстрый блядь, я 15 минут на первом чеке так там-то ладно там было такое как бы здесь наоборот легче чем там ну хрен знаю <как> <У -у -у. как> меня это блин... просто камеру вперед ставлю и все. И спереди смотрю. Ой, да, просто да. этаж Слышь. вообще такой ушли А чего они в конце все шире и шире? Так вот, я говорю, они вообще блин, так стоят, забаговано. Блин, тут потом еще по этим рампам под 90 градусов допрыгивать с одной на другую. По тоненьким, опять же. Да блин! Мне там сколько? мне еще чуть-чуть относительно оставалось чтобы допрыгнуть так-то тачка это скребет да. она нормально так игру у нее полный привод. Ну, no, полный привод скорее всего ну просто можно передок раздается тогда да так до сюда я еще не доходил главное не завохлиться а я могу завохлиться блин а что здесь такой перепад сильный ну <свист> там эту платформу... Ну, я задерживаю тебя уже. Ну вот. А! <свист> <свист> Ч <Чё> ⁇ -то я <свист> переборщил. <свист> да, нормально. Дальше хуже. Да? это прям вообще капец. Надо примерно прикидывать, блин, поворот, скорость. повороты как я говорю вот это вот у ушлипанские вообще там под 90 градусов эти повороты и они еще с перепрыжкой да. идут а, да, да твою мать я просто я каждый раз прохожу на одну рампу дальше а потом падаю Ух. Было... Ты там как... страшно хорошо ну, сервис я тут вообще опасно сервис А что а что Ай, не... блин, дальше диагональная, я не вовремя повернул. Как ты на оранжевый перепрыгнул? Да, б***ь. да х <сíграет> <сíграет> я на оранжевый вообще не могу. само. Так, окей, я дошел до того самого момента с диагональным говном. Так, вот так вот, тихо, вот так вот. так вот как ты переходишь и вот так вот с последний упал рыжая на согласен я на рыжий ни разу был один раз я был на рыжий добру так вот теперь тебе, что такого я я роды не могу не согласиться. Давай оберечь <пл *дь> Да. О, я уже думал, все, сейчас не допрыгну нахрен и в краину этой тарелки, всажусь и все. А ты этот начал, ловить, Просто малого, камень с души. Да я сосредоточился просто максимально. <пл *дь> <пл *дь> <пл *дь> да иди же, ч? Все это <пл> потусил. Потусил тут хрен знает сколько. И нормально. Сойдет. Что тут делать? На вулрайде, ну со спирали с вагончиками. Оп, один вагончик. Прутики, здорово. и да Прутья раз, прутья два. Так, всякие блин помехи. Так, это у нас что? Это получается у нас сейф, да? Так, окей, финиш могу сказать? Ну, я финиш. Финиш. Да. Давай, ты тушу жду. Все, короче, тогда финиш беру. Поди. Да, блин, я уже максимально близко, наверное. Да я понимаю, Еще, еще одно нажатие вперед и все, такое коротковременное. может у меня в этот <laughs> Окей. Давай включил на меня камеру, да? Нет, еще сейчас ща будет. Ща-щай покажу. Полет бога. Полет бога. Ну показывай. Полетели. <laughs> Что-то пошло не так. лайк, ребят. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь. Надеюсь, вам понравилось. Вот, всем удачи, всем пока. Всем удачи, всем пока.